задавать вопросы. Я думаю, у нас есть время на несколько вопросов. Да, пожалуйста. Чисто на визуальном уровне мне запомнилось, когда вначале приводили список, из в котором был абиогенез, атропный принцип и пансфермия, то это, я так понял, были разные понятия, которые чем-то друг друга исключают. да? Ну, это просто список случайных идей, которые имеют отношение к происхождения жизни. Я считаю, что все эти идеи в определенном смысле правильные. Просто, как, если мы пытаемся ответить на вопрос о биогенезе с точки зрения парина, который просто хочет сделать пробирку, там, потрусить ее, нагреть, пропустить молнию и получить жизнь, у нас не получается. Точно так же у нас не получается в в лоб а, использовать эти гипотезы, но в определенном смысле они верные, я считаю, и являются составляющими целостной более сложной Я Хотел спросить, а в чем собственно противоречие между адвентинезом и эмансипенцией? Это, а, это эти картины не я, э, между ними нет противоречия. Да, что будет, если употребить пищу хиральный антипод белка или углеводного? А что будет, если употребить в пище песок? Ну, то есть он просто... На самом деле, я не медик, я не биолог, я только строю свои предположения, но я предполагаю, что просто он на тебя не усвоится. То есть, скорее всего, твоя желудочная кислота его разложит на аминокислоты, но твои хиральные ворсинки кишечника не станут с ними взаимодействовать, потому что Потому что сложные вещества химические, которые имеют хиральную природу, имеют хиральную селективность и не взаимодействуют с... В общем, имеют хиральную селективность и взаимодействуют по-разному с хиральными антиподами. Я думаю, нам можно переходить дальше. Спасибо.